В Китае заявили, что гигантский телескоп Небесный Глаз, вероятно, обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Об этом сообщила государственная СМИ Science and Technology Daily, которая позже удалила сообщение, пишет Bloomberg. Как говорилось в сообщении, узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные крупнейшим в мире радиотелескопом Небесный Глаз, отличаются от предыдущих полученных. Об этом сообщил Чжантон Цезе, руководитель группы по поиску внеземной цивилизации, в создании которой участвовали Пекинский педагогический университет, Национальная астрономическая обсерватория Китайской академии наук и Калифорнийский университет в Беркли. Причина, по которой было удалено сообщение с сайта Science and Technology Daily, официального издания Министерства науки и технологий Китая, неизвестна. Перед удалением новость уже стала набирать популярность в китайской соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ КНР, в том числе государственными. В сентябре 2020 года радиотелескоп «Небесный глаз» диаметром 500 метров, расположенный в юго-западной провинции Гуйчжоу, официально приступил к поискам внеземной жизни. Согласно отчету, команда радиотелескопа обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году.